Никогда не испытывал такого адреналина. Аналогично. Кстати, перед тем, как я к тебе пришла, я нашла вот эту странную палку. Ну, не знаю. Выглядит, будто ребенок сделал. Я сначала тоже так подумала, а потом решила взять себе. Будет мне стол украшать. Ну как хочешь, но я бы не тащил вещи с улицы к тебе домой, даже если они выглядят красиво. Кто это? Наверно, мама удивляется, почему меня так долго нет. Алло. Хорошо. Да, окей. Ладно, Жень, я пойду. А то мама уже куда-то придумала. Ладно, пока. Ладно, пока. Блин! я свою палку забыла. Ладно уже. Скучно, может телевизор включить? Где пульт? А, вот же. Вдруг, Вдруг монус Мону снова, снова появится? появится. Что за черт? Меня уже глючит. Уже поздно. Надо ложиться спать. Я что, опять в этом дурацком мире? Палка! Она пропала! Жень, привет! Привет! Жень, я у тебя тут вчера палку забыла? Она у тебя? Да, была. Была. Что с ней? Я не знаю куда, но к счастью она пропала. Но почему к счастью? Потому что когда я держал ее в руках, у меня начинались какие-то галлюцинации или что-то типа того. Ее вообще не следовало сюда приносить. Мало ли что туда могли подсыпать? Женя, что на этот раз? Понятия не имею.